Всем добрый вечер. Как ваши дела? К нам сегодня присоединится Ольга Барыбина, и мы будем говорить про предназначение, есть ли оно, как искать, что оно дает и так далее. Пока ждем Олю в прямом эфире, напомню, что люди в профессии – это еженедельный проект. Мы еженедельно выходим в короткие прямые эфиры в Инстаграме трижды. И один раз в понедельник у нас длинный диалог со спикерами из разных областей. Там мы уже очень глубоко разбираем разные темы. Это может быть тема профессионального или жизненного пути одного человека. Мы называем такие встречи паблик-токами. И это может быть тема разговор с каким-то специалистом, чаще это психология, философия, в общем скажем так занимаемся тонкой настройкой наших жизненных всяких приоритетов. Ольга выходит в эфир, пока выходит, расскажу, чем мы можем быть полезны. Сейчас Оля присоединю. Так, ждем. Оля. Да. да, да. Как удобно. На ты, на вы. Мне на ты, наверное. Да, мне тоже так удобно. Uh, спасибо. Я прям немножко начала рассказывать про проект для тех, кто mm -hmm. впервые видит. Uh, вот про нас я почти рассказала. Но вот, ну вот прям коротко выжимку, да. У нас проект объединяет несколько целевых аудиторий. Соответственно, если вы слушатель, то просто наслаждайтесь, здесь будет полезный контент. Если вы спикер, можете нам писать, и мы расскажем условия участия. У нас есть несколько опций для спикеров. Также у нас есть курс профориентационный, он тоже больше для... Слушателей, наверное, хотя у нас спикеры тоже на самом деле его проходили, потому что он не только про то, как найти какое-то дело любимое, но и про то, как заново начать смотреть любящими глазами на свою уже существующую работу. Что, собственно, вот многие путают. Мы ни в коем случае не выгоняем людей из действующей работы. Мы всегда сначала даем им другую точку обзора, потому что какие-то эмоции, внутренние метания, они могут быть... Вообще не по поводу того, что не та работа, а просто, может быть, человеку не хватает дисциплины, или он как-то ну, неправильно распределяет свои ресурсы. Оля очень созвучная, она тоже занимается, да, мы сегодня ну, не зря будем говорить про предназначение, такое уже более, скажем так, высокое, да, более, наверное, духовный взгляд на то дело, которым человек занимается, более осознанный наверное, подход к выбору дела. Вот. И Оля как раз э, тоже, если я вдруг где-то неполноценно тебя презентую, ты обязательно да, поправь. Вот. Потому что Оля тоже, насколько я понимаю, хороший профориентолог. Да? А, не совсем. Я на самом деле не очень... Да, я на самом деле не очень люблю термин профориентация, но вот именно само слово, потому что оно скорее ассоциируется с каким-то таким наследием советского периода, когда были различные профориентационные тесты, я думаю, многие имели в школе психологов, ну вот в частности, да, мы там с тобой, которые приходили, мы что-то там заполняли, и потом этот психолог либо нам в более старших классах, либо нашим родителям в более младших, ну что-то такое рассказывал, а, и, ну, на мой взгляд, сейчас а, а, выбор профессии, выбор дела, да, вот независимо от того, это в формате хобби происходит, либо это уже какой-то переход в профессиональную деятельность, он, ну, правда, не ограничивается какими-то а, системами а-ля человек-человек-человек-животные, да, а я бы говорила о том, что современ... вот в современном мире выбор профессии, выбор любимого дела нужно... Ну, все-таки выбирать исходя из нескольких других э, таких э, критериев, я не проходила э, ваш курс, но из того, что ты сказала, мне правда очень откликается, и моя позиция тоже такая: что не надо сразу менять работу, да, и кризис э, в каком-то своем профессиональном самоопределении, он. Правда, не всегда выход из этого кризиса равен выходу из той компании или из того места, в котором ты работаешь. А mm -hmm. если возвращаться ко мне про то, чем я занимаюсь, я себя больше все-таки идентифицирую как психолога. Я говорю о том, что я психолог, но работаю с темами профессионального самоопределения, поиска любимого дела, которое будет приносить радость, вдохновение, энергию в жизнь человека, также работаю с темой профессионального выгорания, но это не тестовая, не такая, не чисто методическая работа, а все таки это именно психологическое консультирование, поэтому... Вот я скорее психолог, нежели профориентолог. Вот так. Супер, здорово. А, давай тогда просто окунемся в нашу тему, потому что мы с тобой решили заочно говорить на тему предназначения. И как вот ты себе видишь предназначение, дай свою точку обзора нашей аудитории. Угу. А, ну давай тебе тогда встречный вопрос задам. В принципе, а вот а, веришь ли ты в предназначение? Вот когда там приходят, например, люди, говорят, что «я а, в поиске своего предназначения нахожусь», вот ты, ты как вот реагируешь? Я верю однозначно, потому что у меня есть такое ну, вообще убеждение. Я, наверное, может быть, не сразу прямо могла его оцифровать с детства, да? но у меня всегда было такое ощущение, что а, ну, вот пока нам не понадобилось кушать суп, да, мы как-то ложку не придумывали. И вот я вижу, что в моей жизни, по крайней мере, когда появляется какая-то задача, приходит возможность для ее реализации. И у меня вот ощущение, что мы все тоже являемся некими инструментами для какой-то реализации. И далеко даже ходить не нужно. У меня это наша такая семейная история про то, как девочка Катя рано начала говорить и начала она не со слов мама, папа, там бибимиме, -би, да, а со слова цветы. Цветы. Я так ну как произносила очень. И вот где-то в 25 лет, перепробовав кучу-кучу направлений, я села впервые и серьезно подумала: «А, вот хорошо. Чаще всего я приходила на работу, потому что меня звали туда. Либо, ну, вот я была в каком-то, да, таком латентном поиске, и меня звали на... Mm -hmm. А потом э, в какой-то... Э, или в какой-то... Ну, она просто как-то ко мне приходила сама. Но здесь, видимо, мне надоело просто, да, что я быстро очень э, перестаю включаться в эту работу. То есть три месяца, и я уже не заинтересована. Mm -hmm. Вот. Э, и я села и впервые подумала, о чем... Чем я осознанно, вот реально, где мой выбор? Вот чем я хочу заниматься? Что мне нравится? И я э, поняла, что это цветы. И знаешь, как только я это поняла, э, из пространства просто возникли возможности, которых раньше у меня никогда не было. Ко mm -hmm. мне начали стучаться люди, которым нужны букеты, оформления, какие-то заказы. Вот. Мне очень быстро... Э, у нас даже есть история, когда я... Э, Быстро согласилась большой компании сделать заказ из большого количества букетов. И это было настолько в потоке, что через пять минут я просто оказалась сама в шоке, потому что я не понимала, как я это буду делать. У меня не было ни навыков, там, ни официальный компания, ну, ну, то есть требовался белый договор. И вот я позвонила маме, я помню тогда, и она говорит, слушай, куда ты вляпалась? Вот, но через, через полчаса она позвонила, говорит, у нас, окей, у нас есть договор, но вот все остальное я вообще не понимаю. Mm -hmm. То есть я в это верю, если честно. Угу. А, слушай, ну, у нас тогда может получиться сегодня очень интересная дискуссия, потому что а, я вот тоже когда задаю себе вопрос, а вот верю ли я в предназначение? И для меня вот предназначение — это что-то, как будто бы есть что-то, что тебе предопределено, кто-то тебе предопределил, да, ну, либо свыше, либо как-то, да, у всех разные, там, в силу их мировоззренческих а, а, каких-то, да, устоев Р разные могут быть названия это либо вселенная для кого-то это бог либо ну, по-разному по да и как будто бы есть то есть кто-то свыше кто-то более умный явный кто-то более ну такой лучше тебя знающий который предопределил тебе да какую-то вот путь ну, мы про профессиональный больше да, говорим историю mm -hmm. и задача человека как будто бы его ну вот найти и для меня в этом как будто бы очень мало ну, свободной воли человека, что ли. При этом, вот ты так интересно тоже говоришь, ты говоришь, что я верю, но при этом в том, что ты описываешь, ты очень много про себя, про то, что я вот не выбирала работу, да, она мне как-то сама приходила, мне давали, и мне это не очень подходило. Но когда я сделала свой осознанный выбор, у меня сложилось... И в этом очень много тебя, и как будто бы это не про что-то слыша, да? а как будто бы это все-таки про а, тебя, про твой, про твой осознанный выбор. И тогда вопрос в том, а, что, кто тогда что тебе предназначил, если ты все-таки выбирала сама. Я могу ответить, вот как я вижу да, ситуацию. И знаешь, когда ты начнешь вторую реплику, я, у меня будет ехать тут камера, я пойду за зарядкой. Mm -hmm. Вижу, что у меня начинает уже садиться, чтобы пронить ну, mm -hmm. нам эфир, потому что он явно полезный для других людей. Ребята, если есть вопросы, тоже задавайте. Uh, у меня, uh, может быть, мне еще попроще, потому что я женщина, они все, мне кажется, вечно такие в природах, в каких-то uh, непонятных контактах с непонятным, uh, как бы, знаешь, это не та зарядка, вот. И да. И я верю, что вообще предназначение, оно как бы это не очень не про работу, если честно. Это про проявление. А проявляться мы можем, ну, в первую очередь как люди. Да, потому mm -hmm. что на самом деле есть люди, которые проявляются но ну, совсем как животные, и мы чаще всего ну не то чтобы ну мы естественным путем на уровне человек-человек начинаем их отторгать, то есть мы можем их принимать как там да, э, ну что-то отдельное но в свою какую-то вот структуру мы их не впускаем чаще всего а, такие асоциальные они считаются вот, а второй момент я считаю, что как бы Половой признак, он гендер, да, он тоже дает предназначение. Потому что вот мой опыт такой, что спасибо огромное, все, мне тут простировали зарядкой, так что все будет окей, спасибо. Вот. Мой опыт, он такой, я, как любая там, девушка на постсовете, да, в, с большим вот, таким комплексом, я сама называется, вот, mm -hmm. я сначала, допустим, свою карьеру строила очень по мужскому принципу. Ну, это более логическое, более волевая, структурное, более пробивающая, да, я там днями-ночами не спала, и мне, например, тогда в невдомёк было, что вообще работать можно в удовольствии, получать больше денег, дружить с клиентами. Не знаю. И вот просто можно прийти к клиенту и сказать, знаешь, я хочу реализовать такую идею, давай это сделаем на твоем там мероприятии, за твой счет, И клиент тебе скажет, что да. Вот. У меня мысли такой не было. Мне казалось, что все надо лбу пробивать. И это такой очень мужской путь, потому что, ребята, это реально закаляет. С девчон... Вот я по собственной энергетике, и вокруг меня тоже куча предпринимателей, женщин. Нас это просто настолько раззаряет, нам потом не хватает сил на семью, все какие-то, ну, не знаю, короче, недолюбленные. Вот, это второй такой момент с предназначением, что быть женщиной или мужчиной, это очень важно, потому что, когда ты в своем теле, да, реализуешь сильные качества гендера, это как будто бы ну, чистый поток энергии. То есть ты усиливаешь свою энергию. А если ты пытаешься, будучи женщиной идти мужским путем, у тебя как будто раз, расслаивается вот эта энергия. Это очень сложно, и я вот сочувствую искренне. Я знаю, что на каком-то этапе это можно любить, но это ну, мой опыт и не только мой, показывает, что это обычно временная достаточно история, потом люди просто. Ну, такие, хотят уйти в лес, знаешь, mm -hmm. Mm -hmm. И никого на остров не обитаем, никого не видеть. А ошибка mm -hmm. просто в том, что неправильное применение инструмента. Ну, это мое опять мнение, mm -hmm. но, может, довольно радикальное. Вот. И уже третий момент, ну, как бы там дальше идет, да, потому что если мы расслаиваем эту историю на гендеры, то там у мужчин и у женщин немножко разная дальше цепочка предназначений, потому что женщина действительно раскрывается, будучи матерью, это тоже такой следующий этап. И уже дальше, вот я, как я сейчас понимаю, потому что я вышла замуж, и у меня поменялось мировоззрение, я вижу, что вот после того, как у тебя в семье все классно, все здорово, и ты все успеваешь, вот тогда уже, да, если у тебя хватает энергии и любви, ты идешь как бы уже в активную работу, если тебе это нужно. А так, в принципе, я вот оставила за собой работу, да, потому что у меня много энергии, и муж говорит: слушай, если она вся не спадет на меня, то я раздуюсь. Да, поэтому я продолжаю заниматься любимым уже делом, да, то есть я не строю рьяный бизнес в стиле 90-х, там, не давлю никого и так далее. Mm -hmm. Вот, то есть это такое мягкие, мягкое дело любимое. У меня, с несколько проектов. И, э, под, и всем хватает, знаешь, и все как будто сбалансировано, потому что избыток энергии в одной точке – это тоже беда. Тоже плохо, да, согласна, ну Но вот эта да. история, что как будто тебе кто-то сказал, знаешь, мне кажется, это очень эгоистичес... эгоистичная такая позиция в формате, что я вот такая единица, такая вот автономная клетка, да, и я вообще никак не связан с внешним миром. Мне кажется, что наоборот предназначение — это когда ты в контакте, в контакте с миром, mm -hmm. и ничего страшного в этом нет, если тебе кто-то где-то нашептал, там, я не знаю, вселенная или что-то, и ты наоборот это слушаешь. И говоришь, господи, спасибо тебе, что ты мне дал этот знак вообще, что мне не надо там искать, все подряд пробовать. Вот я чувствую, что мне сюда, да, и, и здорово, что я это чувствую. Вот Мое mm -hmm. отношение такое. Mm -hmm. Слушай, ну, мне кажется, нам с тобой, знаешь, удастся, наверное, в нашей сегодняшней дискуссии помирить а, два таких вот подхода. Твой, ну, скажем, такой в большей степени, да, а, про такую вот духовность, про энергии, про а, вот какую-то, ну, правда, очень про, про наполненность. И мой такой более приземленный. И вот исходя из того, что ты говоришь, я прям уже вижу, что мы их обязательно помирим. А, я все-таки, когда, наверное, веду диалоги с клиентами, давай, ну, по-честному... Все приходят с такими более приземленными все-таки запросами, про... которые касаются именно поиска любимого дела, то есть поиска какой-то работы или профессиональной деятельности, которая будет правда дарить им там, вдохновение, наполнять их да, позитивными эмоциями и а, да и деньгами, да, безусловно. Вот все-таки такой духовный поиск и поиск вот каких-то а, экзистенциального смысла это такое же, знаешь. Наверное, следующий уровень, когда ты вот, вот, вот здесь и сейчас устроишь так, чтобы все было хорошо. И вот давай, знаешь, попробуем посмотреть с двух наших разных подходов на выбор любимого дела. И mm -hmm. вот я, как своим клиентам, всегда рассказываю, раскладываю это все в модель, которая состоит там из трех частей. Вот у меня... Ну, мой такой опыт наблюдений. Я 11 лет работала в бизнесе в сфере управления персоналом. И, в общем-то, видела достаточно много карьерных историй, разной степени успешности и людей, разной степени удовлетворенности этими карь карьерными историями. И вот мое такое наблюдение, что человек, правда, испытывает вот, вот это вот ощущение счастья в работе, когда у него реализованы три сферы. Первое, он себя чувствует на своем месте. Uh -huh. Второе, он себя чувствует продуктивным, что он, да, не зря работает, а, а, дает какой-то вот некий результат. Uh -huh. И он себя чувствует в балансе. Uh -huh. И вот а, если с продуктивностью и балансом все как-то более-менее понятно, то вот это вот чувствуют на своем месте, вот здесь чаще всего вот и случается затык. Опять-таки, что такое чувствовать себя на своем месте? И вот здесь, мне кажется, мы сейчас с тобой будем дружить два подхода. Прочувствовать себя на своем месте, это когда твое дело, дело и работа, которой ты занимаешься, она, а, отвечает твоим смыслом и ценностям, а, б, да, а, у тебя есть возможность реализовывать свои способности, знания, навыки на этой работе, и С, у тебя есть возможность реализовывать свои потребности. Ну, потребности это какие-то, да, для наших там зрителей, которые, чтобы немножко развести понятие. Потребности это то, что вам дает каждый день чувствовать себя комфортно. Ну, например, это может быть не обязательно даже уровень зарплаты, это может быть. Не знаю, работа рядом с домом вам нужна, потому что у вас, э, вам 6 надо ребенка из садика забрать, который у вас тоже рядом с домом, да, и вот поэтому там для вас это важно, лично для вас. Или, например, вам нужен гибкий график, потому что у вас, э, вы с мужем там, да, как-то меняетесь, и вот вам нужно так выстроить тоже свою там заботу о ребенке, и ваши mm -hmm. бытовые какие-то вопросы, и для вас этот фактор важен. А ценности – это то, что для вас важно, но в таком более высоком смысле, да, это более такие, правда, вещи высокого порядка, а, ну так, для, для вас вот, чтобы развести. Вот mm -hmm. давай теперь mm -hmm. <связываем> перейдем к твоему подходу, можем даже прямо на тебе попробовать, а, как-то, может быть, применить на тебя эту модель, да, вот про ценности и смыслы. Вот что думаешь? я согласна со всем, что ты сказала, то есть у меня вообще нет конфликта, я уходила от, то есть вот я у меня был момент, да, что mm -hmm. я очень часто уходила от и это такая, ну, так себе политика не очень осознанная, но вот когда я шла к это mm -hmm. вообще другой вариант, Ты, и я очень в это верю. Вот э, есть люди, которые, знаешь, э, они настолько сгоняют всех в привычный круг, что уже даже не понимают, что может быть по-другому. И да, у меня это был это такой выглядит. тоже опыт с подругой, которая родила ребенка, живет в там, э, Белоруссии, и в какой-то момент, помню, она приехала в гости и. Просто со стороны, вот почему я всегда рекомендую к специалисту эти стороны, это всегда ну, шире спектр возможностей виден, потому что ты как бы сильно не утонул в колье какой-то. Mm -hmm. вот. И мы с ней говорили как раз про работу, ей уже было ну, нелегко работать, потому что с ребенком много времени тратить. Вот. И я говорю, а чего ты вообще хочешь? Как ты себе видишь? Ну, вот опи опиши себе идеальную вообще работу, она такая да нет кто меня там да с ребенком возьмет мне и знаешь так из злости у нее шло это из злости вот мне нужно работать два часа в день ну кто меня возьмет понимаешь ну, вот mm -hmm. в таком формате я говорю да ты не думай ты просто напиши что тебе нужно сколько тебе нужно зарплаты как тебе нужно работать чтобы ты там могла параллельно с ребенком сидеть ну и так далее какие эмоции ты хочешь испытывать и знаешь мы сделали это упражнение на тот момент не было ощущения, что она прям в это верит. Да? То есть она это делает, mm -hmm. просто, ну, как бы у нас с ней некий диалог. И спустя полгода к ней пришла такая работа. И пришла в той области, которая ей интересна. А, ну, то есть я абсолютно верю в то, что ты говоришь. А, наверное, а, просто... Действительно, иногда нужно уходить от вот этих своих привычных каких-то mm -hmm. мыслей, форм и просто попробовать сделать какое-то упражнение на пути к этому. И посмотреть, как реагирует пространство. А дальше начинать, ну, тренировать этот навык. Это просто навык. Mm -hmm. Слушай, ну ты представляешь, вот, а, вот ну, из того маленького кусочка, да, который ты рассказала, этого, конечно, mm -hmm. недостаточно для того, чтобы прям, ну, какой-то вывод сделать, но как будто бы у нее было очень много страха в том, чтобы даже прям признаться себе, да, ну, то есть, что я вот, я хочу вот так, я хочу вот, да, вот я хочу два часа работать, как будто бы прям даже какой то вот через преодоление, и правда, вот насколько мы иногда сами а, uh -huh. ну, прям страшимся, да, вот сделать шаг, даже просто начать думать немножко по-другому. Знаешь, вот я, я заметила, у меня вокруг много друзей, которые э, постоянно меняются, и mm -hmm. порой они меняются через какой-то тупик, то есть вот они за, на, на дно какое-то свалились, да, и уже тогда они как будто теряют страх, потому что ну, они понимают, что жить как раньше очень mm -hmm. уже ну, невозможно, поэтому страх неизвестности он уже не пугает. Я вижу, что люди очень сильно боятся мечтать, и я их понимаю, потому что чтобы мечтать, то есть вот всегда почему мы всегда назад возвращаемся с точки зрения психики, психика наша, она же негативные моменты она блокирует, да, чтобы нас защищать. Mm -hmm. То есть поэтому мы, например, не помним, как в детстве, да, вот психолог он часто травму детства вытаскивает, а человек ее не помнит. Ну он не помнит идти с ним события. Это, что всё, да, да. И вот психика, uh -huh. она такой механизм сохранения, он ну, правильный на самом деле, uh -huh. а, он нас бережет от каких-то плохих событий прошлого, вуалируя их. И поэтому нам искренне кажется, что в прошлом а, все хорошо. Поэтому возвращаться в прошлое это так безопасно, это не так ресурсно, ну, как бы не так энергозатратно а идти в будущее, потому что там неопределенность, это всегда энергозатратно. И когда человек мечтает, но у него нет опыта того, что вот он помечтал, mm -hmm. и у него потом получилось, да, потому что для нас мечта — это что-то большое, светлое, mm -hmm. и как будто бы мы обнажаемся в этот момент и вот самое сокровенное выставляем на обозрение. А потом у многих из нас есть... Ну, во-первых, внешняя поддержка неправильно сраб срабатывает, потому что часто мы начинаем с критикой сталкиваться, а здесь не получится так. Ну, и это mm -hmm, исключительно mm -hmm. вообще опыт того человека, который критикует, он может никак не связан быть с тем, что получится mm -hmm, у вас. Абсолютно. Но люди его выдают. И поэтому получается, что мы просто... Вот обнаженные стоим на сцене, я люблю этот пример, и на, нас кидают помидорами. Хотя мы еще даже не попробовали сыграть, понимаешь, вот свою роль, а у нас уже и поэтому, конечно, люди боятся мечтать. А в зоне мечт лежит та самая визуализация, которая потом превращается в планирование, которая потом превращается в постановку целей, которые потом превращаются в шаги, и вот эти шаги мы, начиная с первого, можем сейчас прямо сделать. То есть люди просто блокируют и даже ну, как бы боя... Ну, не, не, не делают банальный первый шаг. Я знаю mm -hmm. людей, которые боятся позвонить по номеру телефона. Я таких знаю. Вот. Поэтому, да, я согласна с тобой очень. Mm -hmm. Вот. Слушай, ну, меня, знаешь, меня прям зацепила фраза твоя о том, что многие начинают изменения, оказавшись, ну, как-то на, на, на, на дне, да, вот, mm -hmm. вот этот, отталкиваясь от дна. И это, правда, очень... Ну, это, правда, очень верно, потому что вообще идеальная стратегия работы со страхом, преодоление любого страха, она кроется в действии. Mm -hmm. То есть всегда побеждает страх тот, кто действует. Да. И когда ты, правда, опускаешься уже на самое дно, когда у ну, тебя больше, больше ничего не остается, как, бы, ну, как, как действует, ты инстинктивно начинаешь от него отталкиваться. И вот в этом движении, правда, очень много энергии для преодоления вот этого вот страха. Это правда. Это да, правда. да, я согласна с тобой. И, знаешь, на мой взгляд, эволюция человека, да, вот внутренних его опор, она состоит в том, чтобы уйти от вот этого паттерна, что я не двигаюсь, пока меня не припрет. Вот, mm -hmm. да, большинство людей, к сожалению, они в этой парадигме живут. И даже если там, рассматривать финансовый сектор, который на самом деле всем важен, то инвесторы ⁇ это вот та маленькая прослойка людей в мире, которые живут а, не, скажем так, удержанием прошлого, да, а постоянным посевом каких-то вот новых идей, новых семян, инвестициями в будущее. Это люди, которые живут интересом вперед. То есть не с попыткой удержать назад. Mm -hmm. а, и до последнего, да, там цепляться за дерево, которое уже смыло, и оно вот в водопад падает. Вот, но мы все равно держимся за это дерево. А нет, просто человек идет и исследует территорию, и этому можно научиться да, через маленькие действия. И как практика показывает, вот у меня сейчас есть такая привычка, если вдруг а, мне, пришел, мне, мне пришла ну, какой-то импульс что-то сделать, я начинаю это делать сразу, почти в 100% случаев. А, Потому что если я буду сначала рефлексировать, а нужно не нужно, а, там, думать, как это получится, не получится, да, пройдут недели и я уже исчерпываю всю ту энергию, которая мне дала как бы пространство, да, а нам не mm -hmm. просто так приходят идеи и не просто так вот это правило 72 часа существует пришла идея реализую ее в 72 часа о чем-то договорился сделай это в течение 72 часа. у тебя на это есть энергия да и как бы не кредитная а вот дебетовая энергия тебе ее дали и если ее профукать потом возникает ощущение ментального долга то есть ты сидишь такой оплеванный на тебе что-то тяжелое на твоих плечах а ты не понимаешь что это вот эти долги которые тянут нас вниз и они могут неделями просто висеть какие-то незаконченные задачи а цена ей 5 минут концентрации, вот правда, а, mm -hmm. вы, а вы просто неделю, знаешь, пребываете в абсолютно нересурсном состоянии, и из этого состояния, ну, счастливо жить невозможно. Да, интересно, я просто сначала начала анализировать, а как у меня происходит, Задумалась, думаю, а как я действую? Ну, у меня по-разному, но я уже увидела диалог. эту историю. У нас mm -hmm. так с тобой интересно получился этот диалог, потому что э, обычно интервьюирую я, а здесь ты так, оп, переняла эту роль. Молодец! И знаешь, прям... Не знаю, даже хорошо. Ну когда бы ты еще стала героем собственного мужчины, понимаешь? Вот знаешь, в понедельник буду, в понедельник так? приглашаю всех, да, у нас в профиле уже есть эта регистрация, я буду говорить, ну, не знаю здесь вот кто мальчики, девочки, я буду говорить о том, как выходить замуж, потому что у нас есть большой отклик у аудитории, uh -huh. многие, ну, в основном девушки, наверное, интересуются, потому что если девушки интересуются, то мужчины чаще всего в этой области боятся брать ответственность, Хотя это тоже область висячих задач, если все уже, ну, как бы, на, вообще навык вот этот создание тандемов, он, ну, скажем так, параллельный, если вы можете создать семью и работать внутри семьи, не просто там создать, да, потом, ну, mm -hmm. что-то случилось, и сразу выходить из нее а создать и проходить вот эти внутренние уроки, потому что это не, очень мало людей сразу готовы для семьи, многим нужно до этого дорасти, иногда даже внутри дорасти. Вот, mm -hmm. То на самом деле в деле, если мне ну, про бизнес параллельно говорить, да, то это способность создавать качественные партнерства. То есть если вы умеете создать семью, это вот просто э, рейтинг топ 100 Forbes – да, там 99% мужчин, успешных мужчин это хорошие семьянины. Потому что навык создать семью он тут же проецируется на бизнес умеете ставить границы, там, договариваться, да, искать позицию выиграл-выиграл вместе расти, и все это делать в длительном периоде. Вот, Я придумала что... рекламу: понимаешь, твоему эфиру для мужчин. Хотите по узнать секрет? всех этих прекрасных мужчин из списка Forbes приблизиться. Приходите. Будем вместе учиться в понедельник в 9.00. Да, слушай, спасибо тебе. Вообще, я не знаю, насколько там корректно у нас поменялась роль ведущего в эфире. Ты такая сразу стала хозяюшка, Молодец. Но Я специально, если честно. Я не собиралась этого делать. Здорово. Вот. По факту я вижу, что вот если говорить про очень материалистичную такую позицию к работе, да, вообще к жизни, то а, она исключает часто фактор терпения. Терпение и навыка в длительном периоде, а именно чтобы вот поднять бизнес, например, или а, синхронизироваться в семье, Часто нужен нужно просто время. Время и попытки, постоянные попытки. 100%. Так не сработало, давайте попробуем. Как, как вот предприниматели сейчас гипотезы пробуют. Сто процентов, да? да. Это оно, это действительно оно. И если очень материалистично подходить с позиции, что я здесь быстро получу, Угу. Нет, то это, это не будет работать. Это проигрышная позиция, оно не сработает однозначно. Но если вы идете, и вот это вот, э, что я говорю, обязательно, если вы хотите строить долго и счастливо, да, неважно где на самом деле, угу. то очень важно выбирать любимое дело, потому что пока у вас есть чувство к этому делу, да, ощущение, что оно как-то с вами связано, э, вы будете проходить эти кризисы. То есть у, у вас хватит терпения на прохождение кризисов. Вот у меня mm -hmm. в людях, я основательница людей в профессии, у меня в людях не профессии, наверное, было шесть серьезных, нам 6 лет, и было шесть серьезных кризисов, когда я хотела это дело закрыть. Но поскольку каждый раз я останавливалась и говорила, я его все-таки люблю, и mm -hmm. не дело виновато в том, что у нас что-то идет не так надо посмотреть на себя, да, и как-то через себя поменять ну, внешние обстоятельства это действительно помогает. Поэтому я, я про баланс, что обязательно духовное, материальное, обязательно любимое mm -hmm. дело, которое приносит нам деньги, но не наоборот. Да? То есть как бы я заработаю денег, да, и а буду потом, за это, А потом за буду это, любить. Да. За это, вот это дело буду любить, за то, что я деньги зарабатываю. А так, ребят, не работает. Это как будто бы, как сказать, я сначала... Хочу грушу, а потом хочу семечко груши посадить. Так не работает. Сначала мы сажаем семечко, да, там что-то с ним колдуем, а потом через какое-то длительное время вырастает груша. И только наполненный человек, да, работающий со своим ресурсом, наполненный любовью, он вытерпит это. Да ему уже все равно будет, будет ли там груша, не будет. Он будет смотреть на это дерево, которое в его руках заботливых, оно растет и растет, и он от этого будет кайфовать а кушать будет, ну, что-то другое, картошку, не знаю, ну, то есть параллельно, да, и тут вдруг в какой-то момент, оп, сбор плодов груши, вот, вот так вот. Тебе огромное спасибо, у нас таинственным образом закончилось время эфира. А, на какие, вот можешь сказать более предметно, если ребятам кому-то, у кого-то из ребят сейчас есть запрос, да, ты скажи, пожалуйста, mm -hmm. каким темам ты обычно работаешь, как психолог, возможно, в аудитории у кого-то прям запрос выстрелит на тебя сейчас. Mm -hmm. Ну, как правило, давай, наверное, не то чтобы по темам, а с какими запросами чаще приходят. А, то, что, ну, перестала нравиться моя работа в разных вариациях, там, тошнит от работы, не хочу на нее ходить с утра, не могу подняться, да, вот эта вот история. Да. А, страх выхода на работу, либо страх смены работы. Да. Потом, а, как выбрать все таки то дело, да, которое будет, если уж менять то менять на что, как вот выбрать да. вот то дело, которое будет приносить мне в итоге ту самую радость и материальный доход, и, да, вдохновлять меня, ну, и все вопросы, связанные с профессиональным выгоранием, как, да, таким заболеванием, его сейчас классифицировали как заболевание, это вот все тоже можно ко мне обращаться. Да, обесточение такое. Mm -hmm. Тогда все. Я благодарю тебя. Очень исчерпывающий ответ. И, девочки, я вижу, кто-то присоединился Так что. Я сохраню обязательно эфир. Смотрите его, потому что там очень много вопросов ко мне. Но через, возможно, эти ответы, я уверена, на самом деле, кому захочется посмотреть полностью, значит, вы просто, этот эфир соединился с вашим каким-то внутренним откликом и запросом. Вот, Оль, спасибо тебе огромное. Тебе спасибо. Ты, о, очень, при, очень приятный психолог. Будем тебя рекомендовать. Спасибо. Да и всех благ тебе в твоем деле. Спасибо огромное. Хорошего вечера всем. Счастливо. Пока.